Баланс энергии ньянь есть у человека, то у него даже голова не болит. Если какие-то есть нарушения, а это, вот, если говорить по нашей, по медицинской логике, то это нарушение кислотно-щелочного баланса. Все болезни и хронические болезни, они э, развиваются именно в кислотной среде. И когда у нас энергия ньянь нарушается, баланс у нас идет ацидоз и поэтому вся хроника, все бактерии, все отлично там размножается и развивается, особенно онкологические, раковые клетки и так далее. Значит, 100% натуральная продукция. Второй момент, что корпорация ФОХО использует кардицепс королевский синенсис. Он в несколько раз превышает по своей эффективности этот самый кардицепп милитариум, который используется в других компаниях. Следующий момент в том, что... Корпорация Фахова все-таки государственная компания, и у нее есть такие большие возможности. Плюс еще они используют тибетские древние. рецепты древние. Вот они все-таки дошли именно до корпорации Фохо, они смогли их использовать. Которые хранились им более 5000 лет, и использовали их только императорские семьи и жили, конечно, употребляя всю продукцию кардицепт-содержащую Жили 120-150 лет и более. И вот теперь эти рецепты корпорация «Фахула» нам открыла. Плюс использовала такие высокие нанотехнологии, которые из этих высших грибов смогли взять благодаря... Ну, там технология очень, конечно, сложная. Идет креодробление при очень низких температурах клеток мембраны и ядра, и мембраны клеток высших грибов и берется все самое полезное, и убираются все малоэффективные примеси. То есть вот такая концентрация очень полезных веществ кардицепса, свойств кардицепса, что когда получили эти эликсиры, эликсир феникс кардицепс и сальцин, то по эффективности в десятки раз превышают они именно сырье. Вот было сырье очень полезное, эффективное, о котором мы говорим. И вдруг при нанотехнологиях при таких уникальных рецептурах и мы получаем препараты, которые ну, в десятки раз превышают эффективность. И даже даже вот наши эксперты, которые проводили сертификацию в России, они были удивлены, что ни одного микрона нет вредных веществ. И такая эффективность, что дает терапевтический эффект при наших заболеваниях, хронических заболеваниях. Поэтому я считаю, что вот эта продукция, вот благодаря вот этим свойствам, она, конечно, почему широко шагает по земле? Потому что дает ну, эффективные, эффект. быстрые результаты. Ну и, конечно же, Зоя Николаевна уже отметила, что главное, конечно, что это системная продукция. Да. Всего 9 наименований продукции, которые, ну просто чудо с организмом они, конечно, делают, они регулируют функцию всех органов и систем, улучшают все виды обмена повышается иммунитет человека и клеточный и гуморальный иммунитет вот эликсир феникс он я говорила что очень энергоемкий поэтому он иммунитет повышает тут вот просто я не знаю на одном дыхании у него входит около 77 микро и макроэлементов более 3000 ферментов которые участвуют во всех видах обмена во всех клеточных реакциях и так далее и конечно же он содержит он, незаменимый и уникальный комплекс полисахаридов, который вот и обладает и иммуномодулирующим, и антиоксидантным действием. Выводятся почему и свободные радикалы. Свободных радикалов сейчас тоже очень много говорят, что они вредят нашим клеткам, вызывают и раковые заболевания и так далее. Так, ну и что еще хочу сказать про этой продукции. Ну вот они 9 наименований продукции. Все они, все они обладают триединым действием. То есть и в регуляции участвуют, и в очищении, и в восстановлении. Но условно они делятся. Это вот полугодовая программа. Полугодовая программа почему рекомендует наша компания? Потому что должно как пройти какое-то время, потому что у нас, наш организм, в принципе, каждый раз омоложается. Вот наши клетки, допустим, кожи, мы же говорим, 7, 7 дней, и мы начинаем в баню, там все смываем и так далее. Также и внутренних органов. У них идет процесс ассимиляции и распада, за полгода идет обновление клеток. Поэтому, Извините, ничего. Поэтому вот полгода, когда начинается новое нарождение этих клеток, мы должны их и почистить сосуды, и почистить суточный и кишечный тракт и напитать клетки. И тогда <как> они будут молодые, здоровые, с хорошей энергетикой и так далее. Поэтому полугодовая программа это минимум. А если у вас тяжелые хронические заболевания, конечно, это требуется и год, и больше. Потому что мы годами копили, да, эти свои хронические заболевания. Так, ну и что? Вот в Китае, в восточной медицине, конечно, говорят, что главным образом начинать нужно желудочно-кишечного тракта. Желудочно-кишечный тракт это дорога жизни если у нас будет плохо работать он будет забит каловыми завалами там вредные газы скапливаются и так далее то мы питательные вещества к нашим клеткам конечно же не доведем и клетки наши будут страдать и гипоксия, и кислорода не будет хватать и питательных веществ и так далее поэтому программа начинается с мягкой очистки желудочно кишечного тракта это вот паста роза и чай любви значит их, их задача какая вывести, особенно у вот чай в Льювей, там входят все чай Пуэр, основные компоненты. Они выводят все токсины, шлаки, паразиты из клеток, из клеток, из клеток пространства, из, из лимфа. У нас в лимфе очень много скапливается вот этих вредных веществ, которые вот, продукты обмена, как продукты метаболизма, которые потом и вредят нашим клеткам и нашему организму. И пастороза. Пастороза это... Экстракт из лепестков розы тоже нанотехнологии применены. Это отличное, как сказать, отличное питание для нашей бифидой лактобактерии. Потому что мы все знаем, что мы в течение жизни очень много применяем и антибиотиков. Иной раз, конечно, оправдано бывают такие гнойные заболевания. Но наша флора гибнет. А если флора гибнет, то у нас в кишечнике находится клеточный иммунитет. Он тоже очень важный. И если мы уже на уровне кишечного тракта, у нас иммунитет будет страдать, то откуда брать здоровье? Кроме того, фруктовая паста роза, она заживляющим хорошим обладает действием. Она, то есть и эрозия, и все трещинки, и в желудке, и по, по ходу желудочно-кишечного тракта, очень по, эффект при розе, как я говорила, язва кишечника, и обладает очень хорошо косметологическим эффектом, убирает пигментные пятна, их любят. Дети подросткового возраста, когда начинаются все эти элементы. Так, И затем мы уже приступаем к регуляции. К регуляции относятся эликсир Феникс и капсулы ЖИ. Но эликсир Феникс, я уже говорила, что здесь кардицепс. 75% кардицепса. Это уже о чем-то говорит. В основном все направлено, конечно, на иммунорегуляцию, на, на моду, э, модулирование. И Феникса называют э, дыхание жизни цветок бессмертия почему потому что во первых феникс Ну, удивительно конечно вот сам сам кардицепс 75 процентов кардицепса в том что он обладает самодиагностикой то есть он даже в маленьких дозах если попадает в организм у нас начинаются какие-то симптомы или головная боль смотря какие причины Самодиагностику не, не надо пугаться, это наоборот хорошо, что что-то там увидел, что-то у вас начинает уже здесь работать. И потом уже проис, происходит э, самовосстановление, саморегуляция и восстановление организма. Ну и что еще хочу сказать. Феникс уже и пастороза показан детям с самого рождения, с новорожденного. У нас был опыт у детей. Которые только новорожденные родились С патологией нервной системы И когда мы начинали давать Эликсир сених С капелек угу. Буквально за две недели У них ушли Ой, и пирамидная недостаточность очень И все спастические состояния Вообще очень здорово Так, линжим Капсула линжин Это капсулы долголетия Вообще капсула линжин Это сухие капсулки Это не эликсиры Куда 35 70% входит э, все-таки грипп линжи и 30% это целей кардицепса. Но линжи тоже очень хорошие капсулы. Его, кстати, уже сейчас современная медицина применяет при заболеваниях онкологии. Вот угу. когда химиотерапия, после операции они уже назначают линжи. Линжи что у нас в Горном Алтае произрастает. Так. Но лежит, чем он хорош? Это мы их называем мозговые капсулы, потому что они улучшают деятельность и головного мозга, и спинного мозга, улучшают э, умственные способности, творческие способности. Очень хорошие эффекты после перенесенного инсульта, после наличия спинномозговых грыж. У нас очень много результатов в корпорации ФОХОВ. И также, кроме того, хороший эффект дает при сахарном диабете, потому что снижается уровень сахара в крови и, конечно же, мощный противораковый эффект. Вот линжи, это, конечно, идет на втором месте уже после трагицепса. Так. В очищении, в очищении мы уже говорили уже о двух препаратах, два, хоть пять препаратов. чай лювы, вы мы о них уже немножечко коснулись. эликсир Санцин, Гасен. И делаем лисую чинку. Потому что, вот представьте себе, вот желудочно-кишечный тракт мы почистили, это очень хорошо. Питательные элементы и все, что полезно должно дойти до клеток, оно должно пройти через капиллярную сеть, через сосуды. А если у нас там все забито холестеридом, липидами, вредными жирами, тромбами и так далее, то наше, наше питание, конечно же, до клеточек тоже не доходит. Поэтому это очень важно. И вот суичинфу, я сейчас коснусь суичинфу, кристальное сердце переводится это суичинфу, и сюда входит натокиназа, экстракт виноградных косточек и геностайма пятилистная. И вот эта натокиназа, она не только профилактирует образование тромбов, ну и вот прямо деликатно, слой за слоем, слущивает, слизывает все вот эти тромбы, все накопившиеся атеросклеротические бляшки, и сосудики снова становятся молодыми, проходящими, кровь циркулирует хорошо. Вот этих нет, там же у нас по, по сосудикам идут тромбоциты, и если какое-то воспаление или какая-то реакция идет, те же атеросклеротические бляшки, они запускают процент тромбирования. Это все реакции значит, мы убираем, плюс экстракт виноградных косточек повышает эластичность сосудов, сосуды становятся молодыми. Если даже вы когда-то понервничаете, все равно же адреналовый всплеск же бывает, мало ли какие ситуации в жизни, то сосудики эластичные уже растянутся и не дают ни поэтому это очень хорошая профилактика инсультов, инфарктов, варикозов и так далее. Значит, санцин. санцин. я уже говорила, что вот эти все препараты для очистки, они очень хорошо выводят шлаки, токсины, паразиты. Но санцин еще, он очень связывает с соли тяжелых металлов, что не, не делает ни один медицинский, химический наш препарат. Да. Вот это вообще вот надо воду пить этому препарату. При отравлениях отличная помощь. Так, гасен. Гасен питательные поселки гасен. Чем они хороши? Если когда у человека есть проблемы с каловыми завалами, идет интоксикация именно оттуда, бывает же перистальтика нарушена. Вот у нас одна учительница, я вот всегда ее вспоминаю, вот она умерла от кишечной непроходимости практически. Ее прооперировали, и она не выдержала эту операцию и ушла. А можно было эту проблему решить практически с нашей да. продукцией, с ГАСЭНом. Потому что ГАСЭН, туда входит конжакт, Конжак, и у него есть вот такое волокно высокоплотное, которое при приеме внутрь увеличится 30 раз. И вот эти все наши складочки в кишечнике, очень много у нас в кишечнике складочек, не забивается все эти каловые массы, закрывают вход для питательных веществ, для, ну для всего, там и кровоснабжение нарушается. И вот он расправляет их и как бы адсорбирует на себя и выходит. То есть отлично решает проблемы и детоксикации, и каловой непроходимости. Кроме того, любят, кто постранить, самое желает, потому что он связывает лишний сахар, лишний холестерин. И, в общем, очень замечательно его многие любят для того, чтобы постранить, похудеть и так далее. Плюс фуршетные его еще называют. И значит, третье – это, это восстановление. Когда мы все почистили, все сосуды почистили, сложный кишечный тракт, все готово принять в наши клетки, все питательные вещества. Значит, включается программа восстановления. Сюда входит эликсиры драгоценности и хальцеогай. Это витамино-минеральный комплекс с преобладанием кальция. Кальций здесь в жидком виде. Эликсир три драгоценности он, значит, создан на основе эликсира феникса, но здесь уже концентрация кардицепса доведена до 80%. процентов. Плюс здесь экстракт горных муравьев. И вот когда научно-исследовательский институт, уже постоянно работает, разрабатывает все новое и новое, и когда вот они создали препараты драгоценности, это просто невероятный получился продукт для хроников, для аутоисум, аутоиммунных заболеваний, потому что он обладает эффектив, таким эффектом при ревматоидном артрите, при ревматизме, при гепатитах В и С, при волчанке, в общем, среди всех тех заболеваниях, при которых наша медицина назначает цитостатики, гормоны, гормоны повышаются и так далее. Вот эту проблему очень хорошо можно решить с эликсиром три драгоценности. Его, конечно, пить можно долго. Вот я хочу привести пример свой личный. У меня оба родители умерли от онкологии. А противораковым эффектом у нас... Ну, практически обладают они все. все обладают, потому что кардицепс, они все, здесь у нас кардицепс, здесь кардицепс. Поэтому после полугодовой программы я уделила три драгоценности, в общем, я периодически его пила. И, конечно же, карте которым я сейчас немножечко скажу, это молодость и красота. И я была просто удивлена и не поверила. Почему? Потому что, когда я в молодости, в 20 лет заразилась гепатитом В, будучи работать гематологом, Тогда на моей пальчики, ручки не было перчаток таких хороших, я работала так. И вы представляете, при, когда, при обследовании санитарной книжки у меня впервые, через два года, получается, после того, как я начала, получала продукцию у у меня впервые гепатит В-отрицательный. Я считаю, что это невероятный результат. И просто вот невероятный, даже у нас врачи, никто не, не верил, заставляли да. меня пересдавать, я снова пересдавала. И, в общем, отрицательный результат. То есть это говорит об эффективности этой продукции. И в восстановление, конечно, входит кальций. Кальций, хальциогай, хоть мы его кальцием называем, но здесь очень много и витаминов, и минералов, необходимых нашему организму. Ну и кальций. Кальций участвует во всех реакциях. Сами знаете, и когда сердечная патология, сократительная способность, спасаем, мы кальций вводим. И обладаете противовоспалительным, и противоаллергическим действием. И участвуют в реакциях и в и в мышечных кальций везде нам нужен. А кальций с возрастом, он у нас вымывается, он тратится. Поэтому кальций очень важный. Плюс там все витамины, все минералы, которые нам нужно Поэтому, ну, еще могу только сказать, что... Ну, более 160 заболеваний при дефиците кальция. И порой мы даже иногда, вот говорю, даже экземы там пойдут и так далее. А проблема в том, что у нас не хватает минералов и так далее. Ну вот это вот полугодовая программа. Девять наименований. Спасибо. Ну здорово. Но я хочу сказать, и что еще? Конечно, нужно терпение. Терпение. Но это, это как сказать, этого стоит. Просто набраться надо терпения, потому что если какая-то неврологическая патология или такая патология выраженная как грыжи, там, конечно, полугодовой программы будет мало, потому что костная ткань восстанавливается около года, и нужно запастись терпением, и потом уделить, конечно, внимание и кальцевую, и три драгоценности, и все это применять. Ну Про вот пояса. так вот кратко. Ну, про, пока у нас, сегодня у нас еще будет биоэнергомассажера, пока у нас его не было, мы очень радовались парадотерапевтическим поясам. Парадотерапевтические пояса были направлены на то, чтобы улучшить микроциркуляцию, чтобы улучшить эту доставку нашей продукции к клеточкам. Значит, были пояса, сейчас у нас эти пояса есть, шейный обхват, поясничный обхват и наколенники. Очень, кстати, многие любят их. Почему? Потому что и боль хорошо снимают, улучшают там, против, воспаление артрозов, при артритах очень хорошо. Очень хорошо, вот, когда идут спазмы сосудов, головного мозга, сейчас уже именно у, у людей, что Мы или сидим неправильно зажимаем эти сосуды и так далее. Кстати, и после родовых много. Вот душейный облад дает, Ульяна Васильевна дает 5 лет на сутки. Да. Его эффект замечательный, да, вот так вот, вот. И при контакте получается, с телом у нас температура 36 градусов есть, идет инфракрасное излучение. И вот инфракрасное излучение это лучи жизни, которые улучшают как раз микроциркуляцию крови и обладают этого, другими свойствами. Также работает и. Поясничный обхват и на коленеке. Поясничный обхват чем хорош? Он идет с двух сторон. То есть и при поясничных проблемах, и, значит, и почки здесь у нас идут, улучшается работа почек. А если здесь даже вот говорила, когда запоры идут, плох, плохая перистальтика очень хорошо, и при полова здесь эм, системе. Ну а сейчас, конечно, у нас появился биоэнергомассажер в 2018 году, который. <связычный> Ну, просто сделал, так сказать, урор, да, потому что вся наша продукция благодаря этому массажеру будет, в не, ну, в но вообще в несколько, в десятки раз усилена этим массажером. И я хочу, чтобы Зоя Николаевна нам об этом рассказала.